Ну что ж, всем привет, дорогие друзья. С вами снова я, Силаб Дизайнс. И сегодня такой перед день, можно сказать, до 31 декабря. И послезавтра будет новый 2018 год. Во-первых, я поздравляю абсолютно всех с новым 2018 годом. Это год собаки. И во-вторых, вы заметили, что видео очень-очень редко выходили в 2017 году. И поэтому я буду для вас стараться их выложивать чаще. И также я снова поздравляю всех с наступающим новым 2018 году. И завтра, 31 декабря 2017. Будет предновогодний стрим. Ну что ж, ребят, приходите на него. И с вами был я, Силар Дизайнс. Всем пока.